Привет! Вы на одном из лучших технических каналов в канале компании Автостронки. Прямо сейчас вас ждет много интереснейшего технического контента, а также не забывайте, что у нас отличный сервис, быстрая доставка и очень качественные запчасти. Прямо сейчас подпишитесь на наш канал и так встречаем двигатель с Mitsubishi Colt 6, созданный Mercedes-ом 639. В начале 2000-х компания Daimler и Mitsubishi объединили свои усилия для создания субкомпактной платформы для нескольких автомобилей. Так появился Mitsubishi Colt шестого поколения и Smart For. Основную работу сделали японцы и они создали два бензиновых двигателя 3A9 и 4A9, о которых мы уже рассказывали. Так что ссылочка в описании. Для успешных продаж в Европе как раз таки и надо был дизельный двигатель, который создали инженеры Daimler. Поэтому двигатель на Smart fofo и Kolt 6 дизельный немецкий. Это трехцилиндровый полуторалитровый дизель Ом 639 который был создан на базе двухлитрового ом 640 ТНВД у них идентичный и поршни тоже. Этот дизель выпускался не так долго с весны 2004 по лето 2006 года. в двух Вариантах мощностью 68 лошадиных сил и 95 Этот двигатель создан в традиционном мерседесовском стиле. Цепной привод ГРМ, ТНВД находится на ГБЦ, приводится распредвалом при помощи промежуточной шестерни, 4 клапана на каждый цилиндр и гидрокомпенсаторы присутствуют. В отличие от двигателя ОМ640, который был установлен в подкапотном пространстве под углом 60 градусов, кстати его ставили на А и Б класс. Этот стоит практически вертикально и, естественно, для гашения трехцилиндровым двигателем инерционных сил первого порядка здесь установлен балансирный вал. Естественно, в унифицированном блоке места ему не нашлось, поэтому балансирный вал крепится здесь, в отдельном корпусе. И на нем установлен теплообменник и масляный фильтр. Балансир приводится цепью маслонасоса, вращается со скоростью коленвала в противоположном направлении, а за разворот отвечает промежуток. Жуточная шестерня. Этому двигателю досталась топливная система Common Rail второго поколения от Bosch. Специально для этого двигателя и ОМ640 были разработаны компактные форсунки, которые впрыскивают топливо в два этапа под давлением 1600 бар. Двигатель получился довольно компромиссный уже серьезные поломки случались при пробеге в 100 тысяч километров. Известный случай серьезного износа, при котором двигатель капиталили либо меняли его на контрактный. Если двигатель Smart FoFo или двигатель Mitsubishi Colt не заводится, а именно вообще не крутит, то стоит проверить стартер, либо же высоковольтные провода. Дело в том, что высоковольтные провода корродируют и просто обрываются. добавок и стартер сам очень даже хлипкий. В стартере выходят из строя подшипники ротора или перестает работать бендикс из-за подгорания контактов в нем. Ну а сейчас мы начинаем нашу разборочку. На клапанной крышке установлен лабиринтный маслоотделитель. Он здесь внушительных размеров и непонятно для чего это сделано. По наличию здесь масляных отложений можно определить состояние двигателя и количество картерных газов. Но в данном случае у нас здесь все очень даже чисто. Смоленистые отложения буквально забивают маслоотделитель, после чего начинаются серьезные проблемы с картерными газами. Они буквально подпирают поршни и нарушают работу маслосъемных колец. Снимаемое ими масло не стекает обратно в картер и начинается расход масла на угар. Вместе с тем из-за масла повышается температура в камере сгорания, образуется нагар на поршнях и клапанах. И нарушается теплоотвод. И начинаются проблемы с ГБЦ. Ну а какие проблемы начинаются, мы скоро об этом расскажем. На этот двигатель устанавливалась турбина ihi rhf 3 без управляемой геометрии, просто с перепускным клапаном. За этой турбиной замечено подклинивание перепускного клапана. При этом двигатель может попеременно потупливать и ехать не в полную мощность, а может наоборот ехать как чипованный, то есть по ощущениям мощности будет больше. Также эта турбина может дать масло во впуск, что негативно скажется на температуре в камерах сгорания. В данном случае турбина у нас сухая, без люфтов и она ожидаемо пойдет на продажу. Довольно часто патрубок от турбины к интеркулеру рвется, либо ослабевает, либо дубеют. Манжеты. Это обычно заметно по запотеванию маслом. В обоих случаях мы получаем недодух турбины, воздух просто убегает через разрыв либо неплотные уплотнения. Неполадки с клапаном EGR начинаются задолго до пробега в 100 тысяч километров. При этом клапан остается в открытом положении из-за нагара и сажи. Двигатель лишается большой доли воздуха. Топливо сгорает не полностью и из трубы валит черный дым. В этом случае клапан можно очистить либо же его заглушить с перепрошивкой. Практически все версии двигателя ом 639 оснащаются клапаном EGR с вакуумным управлением фирмы Pierburg, и только в последние месяцы выпуска начали оснащать клапанами EGR с электронным сервоприводом производителя Baller. Похожий электронный стоял на C, E и S классах, а сейчас Егор снимет вот этот, и мы его подробно рассмотрим. Вот трубка, по которой к клапану поступают отработавшие выхлопные газы. И вот в этом контуре они охлаждаются антифризом. Отработавшие газы не несут в себе масло, и поэтому в трубке относительная чистота. А вот тут уже подмешиваются картерные газы и масло из турбины. И получается вот такая грязь. Вот такая причудливая конструкция стоит между двигателем и моторным щитом. Если что-то здесь потечет, то добраться до сюда будет непросто. А вот, кстати, та самая масляная сажевая грязь, за которую так ненавидят ЕГР, И как раз вот здесь видно из-за какого обилия сажи клапан EGR подклинивает. Кстати, клапан EGR управляется вот этим электровакуумным клапаном. Такой же стоит здесь и управляет актуатором турбины. Ну и в большинстве случаев никаких нареканий клапаны не вызывают. Двигатель оснащен вихревыми заслонками, которые управляются электронным сервоприводом, и мы никогда не слышали, чтобы они подклинивали и обрывались, ну и тем самым убивали двигатель. Но при таком обилии сажи с ними по-любому должны быть какие-то проблемы. Насос Bosch. Common Rail второго поколения очень надежный. Он даже по механике служит больше, чем этот двигатель. И что самое примечательное, что это первый и последний раз, когда ТНВД на двигателях Mercedes приводится промежуточной шестеренкой. Это все из-за того, что нужен был очень компактный двигатель. Свечи накала этому двигателю достались ненадежные. Обычно они выходят из строя при пробеге в 100-150 тысяч километров. Если хотя бы одна свеча вышла из строя, об этом говорит горящий индикатор накала свечей после запуска двигателя. Обратите внимание, что свечи находятся с задней стороны двигателя, то есть возле моторного щита. Они труднодоступны и сложно выкручиваются. При выкручивании часто ломаются. Это те самые укороченные форсунки Bosch, которые были специально спроектированы для этого двигателя. Так как это Bosch, они надежные, ремонтопригодные нарекания не вызывает. И в данном случае их доставали и ставили на место для замены огнеупорных шайб. Так как Егор очень молод и неопытен, в сложных ситуациях нам помогает Павел. Такого узкого вакуумного насоса мы еще не видели, и все ради экономии места. И аналогично ради компактности клапанная крышка является верхней постелью распредвалов. Здесь у нас традиционная мерседесовская конструкция. Впускной распредвал приводится цепью, а выпускной – зубчатой передачей. А вот ведущая шестерня, которая приводит ТНВД на впускном распредвале. Масло черное в лучших традициях дизеля. Отложений нет и износа мы на кулачках не наблюдаем. Вот эта толстенная цепь – это цепь ГРМ, которая, в принципе, при эксплуатации никаких нареканий не вызывает. Вот эта тонкая цепь она приводит маслонасос и балансир. Да-да, тот самый балансир. Нередкая проблема в двигателях Ом-639 – это трещины в ГБЦ. Они вероятнее всего происходят из-за повышения температуры в камеры сгорания, которая в свою очередь повышается из-за начавшегося жора масла. Но как бы мы ни искали трещин, здесь нет. Клапана целые, нагара тоже нет. Он у нас, как с завода в огне, нет никакого намека на побежалость, и, естественно, задиров у нас тоже нет. Мотор с Mitsubishi Colt выбито здесь Mercedes. И пусть вас не смущает этот размер поршней, потому что точно такие же стоят на 640 2-литровом моторе. И наша традиционная рубрика состояние поршней. Состояние поршней у нас огонь. Обратите внимание, графитовое напыление просто как новое. Большие компрессионные кольца не залегли и абсолютно подвижные. И маслосъемные кольца не залегли. И если внимательно посмотреть на шатунные вкладыши, то мы не увидим там вообще никакого износа. Коренные вкладыши у нас в идеале, коленвал у нас в идеале. Упомянем, что блок чугунный с масляными форсунками для охлаждения поршней. Разборка закончена и только что мы разобрали редкий мерседесовский дизель, который на мерседесах никогда не стоял. И несмотря на то, что были проблемы с ЕГР. В основном мотор в идеальном состоянии. И Если ты хочешь знать о моторах, все, обязательно подпишись на наш канал, посети наши соцсети, заходи на наш сайт, звони. Покупай у нас отличные запчасти и помни, что с тобой была есть и будет компания автостронг